Всех приветствую на канале Техорбита. Материал для этого видео отснят 4 августа 2021 года. Редактирование и выпуск этого видео сделаны чуть позже на неделю. И небольшое предисловие. Жители России знают то, что в большинстве регионов летом 2021 года стоит аномальная жара. Например, у нас в Самарской области все лето жарит поцаракет. И главным спасением для нас является вентилятор или кондиционер. У меня случилось так, то, что в самый неподходящий момент вышел из строя вентилятор. Конечно, первая задача сразу его отремонтировать. И в самом начале ремонта, конечно, проверяем на целостность все контакты. Сначала проверяем, Идет ли напряжение до блока управления с кнопками. И после этого проверяем идет ли с управления с кнопками напряжение до самого двигателя. В большинстве случаев, как и у меня, с этим все нормально. В основном в вентиляторах выходит из строя сами двигатели. Из-за обрыва какой-либо из обмоток. Если у вас также дело будет в обрыве обмотки, то ремонтировать эту поломку это практически бесполезное дело. Во-первых, все обмотки очень хорошо залиты лаком. А во-вторых, обмотка настолько тонкая, то, что при любом прикосновении волосок сразу же отрывается. Очень легко, даже не надо применять никаких усилий. То есть запаять что-то, если даже нашли место разрыва, практически нереально. И у меня произошла эта же история. Решил визуально посмотреть, может быть, где-то будет видно обрыв обмотки. Но как только я начал немножко ее шевырять, сразу провода все оторвались. Так что на этом ремонт у меня закончился. Вторая мысль, которую посетила, раз вышел из вентилятор, нужно просто пойти в магазин и купить новый. Ну но как вы знаете, то что в жару, тем более в такую долгую и аномальную, продавцы и производители кондиционеров и вентиляторов просто наживаются на большом спросе. И цены сейчас на вентиляторы и на кондиционеры просто заоблачные. Например, этот же вентилятор, который я покупал за 800 рублей, сейчас он стоит 2100 рублей. То есть накрутка по цене на 100 с лишним процентов. И здесь, конечно же, из-за такой наценки просто начинает душить жаба. Ремонт не получился, купить дорого, переплачивать неохота, а лопасти вентилятора привести в движение обязательно надо. И здесь, конечно, во мне сразу включился технарь, и я стал думать, как при помощи какого-то другого двигателя снова оживить вентилятор с сохранением его функции поворота головы. В железках у себя нашел 24-вольтовый двигатель, который когда-то вытащил из какого-то принтера, и стал думать, как же его приспособить к лопастям вентилятора. Немного подумав, я решил приспособить этот двигатель к лопастям вентилятора при помощи ременной передачи. Стандартный двигатель вентилятора состоит из двух половинок, между которыми расположен статор с обмотками. Убираем этот статор. На эту же толщину на 3D принтере распечатываем 4 втулки. На ротор двигателя я разработал такой венец с шестерней под ремень GT2, который в большинстве своем применяется на ЧПУ станках. Я лично покупал этот ремень для 3D принтера, ну как запасной. Навал 24 вольтового мотора я также разработал и распечатал шестерню под этот же ремень GT2. Далее моторчик как-то надо прикрепить и я разработал крепление для мотора. И также распечатал его на 3D принтере. Далее замерил и отрезал кусок ремня, сколько мне надо. Закольцевал его и склеил. Все собрал, закрепил и можно испытывать, что получилось. Пока я вам показываю, подключаю 24-вольтовый двигатель напрямую от блока питания. Но далее я конечно все сделаю, чтобы можно было регулировать и удобно включать и отключать. Просто пока я сделаю, пройдет еще какое-то количество времени, к тому моменту уже лето может закончиться. Пока так я его подключил временно, и он у меня работает, крутится. И, кстати, вот это видео я уже снимаю, как вентилятор у меня прошел испытание, работал сутки. Я следил за ним и время от времени проверял двигатель на нагрев. Практически совершенно не греется. Но вот чуть потеплее комнатной температуры. На самом деле я два раза... Клеил ремень, потому что первый ремень, который я склеил, получился в натяг. То есть большой натяг был. Из-за этого двигателю было довольно трудно крутиться, и он грелся. После этого я сделал более слабый ремень. уже ну, Свободный, есть у него свободный ход. В данном случае натягивать не нужно ремень. Он и так прекрасно работает. И на вал двигателя нет большой нагрузки. Соотношение шестерен у меня получилось 1 к 2,5. То есть большая шестерня которая установлена на роторе двигателя, за один оборот маленькая шестерня делает 2,5 оборота. Ну и сами можете видеть, как это все работает. И по блоку питания можете видеть, сколько подается на двигатель вольт, и какой ток потребляет сам двигатель. В принципе, вот у меня под рукой оказался 24 вольтовый двигатель. Можно также, например, поставить от какой нибудь шуруповерта или от автомобильного воздушного компрессора, 12-вольтовый двигатель. И тогда можно будет, например, запитывать вентилятор, ну, например, в том же гараже просто от аккумулятора. Или от бортовой сети авто. Сильно прошу палками не кидаться. Проблему с вентилятором надо было решить очень быстро. Так что даже, в принципе, шестерни, когда я разрабатывал, я сильно там формулы не углублялся, там сколько надо зубцов и так далее. Я прям на глазах разработал. Единственное... Просто измерил статор в диаметре и распечатал этот венец с зубцами, чтобы он прям жестко, туго залез, чтобы не надо было его даже приклеивать или как-то дополнительно фиксировать. Я его туда кое-как затолкал. То есть плотно сидит, никуда не денется. Это единственное, с чем я вот немножко чему внимание уделил. Остальное все делалось буквально, ну, грубо говоря, на коленке, как у нас говорят. Ну, конечно, получился такой вентилятор Франкенштейн, колхоз. Несомненно. Работает, работает. Мне он напоминает, раньше в деревнях такие были водяные насосы с ременным приводом, с такими длинными ремнями. И с другой стороны он мне еще напоминает ременную передачу генератора двигателя. Я не знаю как вам, а мне нравится. И также выполнена вторая задача, чтобы у вентилятора также вращалась туда-сюда голова. То есть, чтобы он раздувал воздух по сторонам.